Фасолевый суп можно приготовить разными способами, но самый насыщенный он получается, когда я его варю на говяжьем бульоне. Кроме того, чтобы сэкономить время, приготовьте суп в мультиварке. Приготовим фасолевый суп на говяжьем бульоне в домашних условиях. Можно варить суп в обычной кастрюле, а можно воспользоваться мультиваркой. Смотрите, как вам удобнее, но я предпочитаю мультиварку. В чашу мультиварки я кладу фасоль, Картофель, морковь с луком, лаврушку и мясо, заливаю все бульоном и готовлю в режиме тушения и полтора часов, в конце добавляю измельченную зелень удачи. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Фасоль замочите в холодной воде, лучше сделайте это с вечера. Картофель очищаем и нарезаем кубиками. Морковь трем на средней терке. А лук измельчаем. В чашу мультиварки закладываем фасоль, сверху кладем картофель. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Теперь кладем лук и морковь, а также мясо лавровые листы. Вливаем говяжий бульон и выставляем на мультиварке режим тушения на полтора часов. Практически готовый суп добавляем измельченную зелень и соль по вкусу. Выставляем режим варка 5 минут. Приятного аппетита! Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Вот из чего готовим блюдо. Говяжий бульон 2 литра. Свинина 200 грамм. Картофель. 5-6 штук, лук репчатый, 1 штука, фасоль, 200 грамм, лавровый лист, 2-3 штук, соль, по вкусу, зелень, по вкусу, количество порций, 4-5. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Удачного дня!